Добрый вечер, good evening, good evening, или как у нас говорят сегодня в баране Крюскоч, I'm here for you, так как мы сегодня два гостя, я и наш гость – с Барина, то есть с баварских Альпья, и он немножко повыше с города Аугсбурга. Евгений Кудряц у нас сегодня в гостях, журналист, публицист, литератор, эксперт музыки. 25 лет он у нас, ребята, на Мале поэтому ждем его к нам в гости нашего Евгений Кудряц немножко ловим его где он там сейчас поймаем внимательно пожалуйста евгений смотрите еще раз вверху у вас должно появиться наша лога del expo events на него двойной клик и потом ждите когда у вас появится Я к нам на эфир где мы сейчас вас ждем мы вас приглашаем и будем надеяться что сейчас при второй попытке интернет сработает. Да? Внимание, внимание. Мы скажем больше. Ах, тонг, ах, Крюс, -скот. Крюс -скот. Слышим, слышим, с видимость, все нормально. Да, да, все нормально. Ну, что-то немножко почему-то тихо. Нормально, Да, а, да. Все, великолепно. Итак, добрый вечер, Евгений, великолепно, что получилось. Как всегда, интернет ловит друг друга, но мы в горах, вы немножко на равнине, надо время. Здравствуйте и ваше приветствие народу на планете Земля. Пожалуйста, представьтесь. Здравствуйте, дорогие друзья, приветствую всех землян. Как меня уже представил Георг, я Евгений Кудрец, журналист из Баварии, живу в городе Аугсбург уже 25 лет. С удовольствием, пообщаясь с Георгом, расскажу все, что знаю, и даже то, чего не знаю, тоже Я уверен, расскажете, что не, знаю, что не знаете тоже. Вы живете уже 25 лет или только 25 лет? Евгений, первый вопрос такой маленький. Ну, я бы сказал, уже 25 лет, большой срок, четвертвека, хотя я хочу сказать, что они пролетели быстро, особенно вот последние где-то 5 лет очень быстро. А первое время, когда я только приехал, в месяц мне казалось, что я вообще куда-то попал на курорт. Тянулось очень долго. Ну, может, это было связано с тем, что я приехал летом, это был июль, хорошая погода, ничего не хотелось сделать. Но потом, вот тогда очень уже э, ситуация изменилась, и я понял, что… Э, курорт качается, – Да, отдых заканчивается, начинается работать. – Крова заканчивается. И вы все-таки, вы сказали, 25 лет – это большой срок. То есть это не жизнь пробегает, как говорится, это большой срок. Почему срок? – Ну, я понял ваш намек. Это не, <связывая> <связывая> не уголовный срок. – Не, Нет, ну, срок. Это отрезок. Нет, у нас просто ассоциация в русском языке – срок уже Далее срок, да, <смех> офигел, срок. Нет, срок это отрезок пути очень большой. 25 лет это 5-5 лет, помните, в советское время были 5 лет, И все-таки с одной стороны, конечно, если мы говорим об исторических событиях, то 25 лет это может много, хотя и для истории такого нибудь государства это тоже важно. Но для меня это серьезный э, такой вот э, этап, потому что, когда я приехал, мне было до 30 э, лет, а сейчас мне тихо за 50, и я уже по-другому немножко смотрю на вещи, и даже то, что произошло в 25 лет, сегодняшнего дня воспринимается немножко по-другому. Я приехал вообще как зеленый такой э, парень, сегодня не знал, тогда интернет только начинался, у меня были поверхностные какие-то знания, я вот как с чистого лица, знаете, комната для меня была Германия. Для меня было, кстати, большое удивление. Я думал, что тут живут только немцы. Оказалось, что тут интернациональная страна. Что-то я знал и вот это все я постигал с чистого листа. Это даже было интереснее, чем ты бы приехал, кто знал, и тебе было бы скучно. А так ты ну, методом проб и ошибок жизни. Конечно. Немножко истории, Евгений. Вы учились в университете в Харьковском Катлеровского, правильно, да? Как-то редко, только это был тогда не университет, а это был институт ИСУС. Сейчас, а. после вот этих всяких событий, угу. не осталось вообще, по-моему, а ни одного... А почему Дирхор у вас был? Вы же учились да. на Дирхоре. Да, да. Я вижу, что вы подготовились. А <laughs> а почему да, Дирхор? Все-таки профессия да, очень да. специфическая Дирхор. Почему Дирхор? Я дир объясню очень просто. Дело в том, что я в 5 лет делал в детском хоре. У нас я родом mm -hmm. из Харькова, у нас был, вернее, даже сейчас он существует, в, в, в, ну, тогда это называлось «Дворец пионеров», сейчас «Дом юношества или что-то так В общем, был детский хор очень хорошего качества. Так получилось, что в нем пела моя сестра, старшая, mm -hmm. и потом по наследству я пошел в этот хор. И у нас был… По наследству? Да. у меня перешло по наследству этот хор. И мне очень нравилось петь в форе, и мы ездили, мы даже выступали в Москве, мы выступали да, в городах Украины, и, в общем, я там отпел 10 лет. И мне так нравилось вот это хоровое искусство, что когда я уже в более таком зрелом возрасте, я после восьмого класса поступал, я подумал, что это очень интересная профессия, во-первых, музыка, во-вторых, любви, работа, и... У меня, честно говоря, я не китарь, у меня в технике душа не лежит, я вот чистый гуманитарий, меня интересует литература, история, искусство, а что касается математики, то об этом даже не говорить. Поэтому вот к восьмому классу у меня такая, сложилась уже такая картина мира, я понял, что нужно идти заниматься музыкой, сначала музыкальное училище. И я, собственно, так и сделал, пошел, поступил сначала в музыкальное учреждение, закончил 4 года, uh -huh. и потом уже поступил в институт СОС. Надо пояснить нашим зрителям, что институт СОС это консерватория плюс театральный институт. Да так же Театральный институт, а у них был отдельный корпус, мы с ними почти не пересекались, а мы были вот это институт, как Левенство, в самом центре Харькова. Интересно. Пользу. Ну, чтобы закончить вашу, как говорится, творческую биографию, у меня только один вопрос. Это ваш друг или знакомый, или одноклассник был, ваш опарень Андрей. Вы с ним встречаетесь, видите, если, может быть, он где-то в Германии или нет, опарень а... Андрей такой у вас был, товарищ. И друг, не знаю. Да, это был мой однокурсник. Он вообще родом из Запорожья. Потом он закончил со мной институт искусств и остался в Харькове я с ним в последнее время как-то не очень общался, я не знаю, где он сейчас в данный момент находится, но мы с ним поддерживали отношения, и вообще я общаюсь, вот недавно, кстати, встречался со своей однокурсницей, она тут была проездом, и, в общем, поддерживаю отношения с теми, кто есть в интернете, сейчас благодаря Фейсбуку можно это сделать. Очень приятно, очень приятно. И вдруг вы не с того ничего по приезду в Германию. Мне очень понравилось, когда у вас было такое небольшой очередь который вы ведете тоже у вас на Инстаграме, в Фейсбуке ведете иногда видео очерки. Мне очень понравилось выражение, когда вы с мамой сели в автобус когда, как говорится, тронулись в Германию и взяли каждый по 150 килограмм веса, так как положено по 150 килограмм, и вы сказали, ну человек так устроен, что если брать по 150 килограмм, значит надо взять по 150. Вот вопрос, почему все-таки вот так человек устроит, так он вот настраивается, вот что надо взять вот столько, надо, не надо, это уже другой вопрос. Вот сказали 150, вот человеческая натура. Как журналист, публицист, психолог, литератор, эксперт, что вы можете по этому сказать? Вот сказали, надо сделать так. И люди делают. Ну, если бы я сейчас, э, э, я бы сказал, что я бы взял бы в 10 раз меньше, я взял бы 50 килограмм, может 5, может Ну, действительно, человек так устроен, когда у него есть максимальный какой то такой предел. Он будет все равно, если ему скажут, что можно брать по 10, он все равно будет 10, 5, 5, 2, ну вот так вот. Может быть, вы бы не взяли 150, но самое смешное, что больше половины не нужно было брать. Старые подушки, всякие там нитки, катушки, всякое такое, извините, нужно было ставить. Но, опять же, на такое устройство, ему кажется, что все нужно. И вот сразу вот к этому вопросу я вспомнил историю, тоже интересно. Мы провожали одну знакомую, uh -huh. и она взяла просто все. И бидон какой-то она взяла, и что-то и еще. В общем, у нее квартира была просто пустая, под чувству. Она все взяла. Она читает, что все. Помните, кто это сказал? Все свое, ношу с собой. Да, кто-то из них. Правильно, да. Здесь такой. Да. И э, действительно э, ну, существовало э, две, две такие крайние точки зрения на этот счет. Кто-то говорит «берите все», а кто-то говорит «ничего не берите, берите только самое необходимое, все там вы еще с нуля покупать, вы еще брали другие подушки, мы бы э, вот эти пуховые не брали с собой». Ну, вообще, mm -hmm. я хочу сказать, что э, действительно человек так устроен, что если э, ему сказали много, он, он возьмет много. Интересно. Когда вы приехали в Баварию, вы могли представить, что здесь не только говорят «Guten Abend» или «Guten морген или «Guten Tag», а первое приветствие это будет Крюс скотч Вы его знали раньше или нет? А, да, я знал его, потому что у нас как раз незадолго до моего отъезда в Харькове открылся дом Нюрнберга, потому что Харьков обратился с Нюрнбергам. Вот. Uh -huh. И там был открыт вот этот дом, а директором этого дома был переводчик, который работал в Германии, и вот он нам как раз вот об аварии сказал, что здесь вот такое вот приветствие, поэтому это меня никак не шокировало весь год. И сервис тут иногда говорят, вот такое, да, это был состричие. Да, но меня больше всего удивило не приветствие, а вот этот швабский диалект, который поначалу, ну, просто невозможно было понять, потому что там штат, где надо, где не надо, то есть Аугсбург, там Доннерстаг, или «швестер», или два раза сам могу сказать. У меня уши были настроены так, на классический язык, а тут вдруг вот такой И потом нет никаких правил. Это не то, что, как, знаете, математика, можно выучить дважды двадцать четыре. А тут кто говорит так, как ему как душа просто. Да? То есть нет никаких правил, почему он сказал «швестер», а другой стал «швестер», а ты стал «донорштаг» непонятный. И э, сам, самый классический такой вот пример значит, тоже первое время э, с кем-то там общаться, и он говорит «ИО». Ну, что такое «ИО»? Ну, по-русски мы знаем, да, исполняющие обязанности. А по Свабски это «Их-Аух», «ИО». Вот. Ну, чтобы понять, что это «ИО» и «Их-Аух», это прошло некоторое время. Теперь я знаю, такое «ИО». бежит, да? Но вы справились именно с немецким «Hochdeutsch», то есть, как положено, или с диалектами, допустим, вашего «Аугсбурга» также. Потому что в каждом городичке здесь свой диалект все-таки. В этом плане, у вас все-таки получается за эти 25 лет, как вы говорили, или все-таки местами буксуете иногда? Нет, ну я, я не использую диалект. Я говорю все на официальном немецком языке, «Пов-дочь». Вот, может там что-то проскочить когда-нибудь, случайно, так незаметно. Но в понимании, конечно, уже... За 200 правильный язык, да? Уже по -п -п пришло понимание, но естественно я и не пытаюсь даже копировать, потому что я говорю ну, правильно, ну правильно, да. я, да -да. я да -да. точки зрения. Вот, а, Сложно было первое время. Просто нужно было настроиться на, на эту волну, а сейчас уже как-то привычка уже срабатывает. Но иногда бывает тоже, что там не сразу понимают, приходится переспрашивать. Но э, вот этот язык, э, диалект, конечно, он э, везде свой. И в северном времени Весвале свой, и здесь свой, э, но э, э, это, это, мне кажется, это очень э, важно для сохранения самоэффективности. Вот здесь, например, коренной житель, он скажет, что он не баварист, он скажет, что он шваб. Потому что, если вы скажете, что он баварист, он, наверное, даже обидится, скажет, такой же я баварист, я шваб. То есть это уже государство в государстве. Поэтому Аутберг – это столица Швабии, и по поводу Баварии можно даже не, не уточнять. Понятно. Такой вопрос. Есть хорошее выражение ⁇ счастье там, где нас не было. Вот поэтому мы приехали туда, где нас не было, чтобы быть счастливыми. Вы подтверждаете вот именно про себя это? Все-таки это так для вас, для вашей семьи? Скажите, пожалуйста, Евгений. Но есть такой юмористический ответ на это, что там, у нас не так. Хорошо, там, где нас нет. Но Правильно. так как мы есть уже почти везде то есть, уже не так хорошо. Но ну, это так... Шипором, такое, да? Да. да, но вы понимаете, все относительно. И я считаю, что чем мне нравится товарищ, вот этот стабильность. То есть здесь это может показаться рутинной какой-то скучными вещами, что тут все, все запланировано. Да, ты знаешь когда тебе там пойти к врачу там или пойти куда-нибудь так мы говорим на термин да вот на друг, да и пойму, что такое термин я два слова скажу на тебя, да назначено на конкретное время и ты когда идешь куда-нибудь то есть ты знаешь когда тебя стрелят вот это очень мобилизует организует это очень важно и я уже привыкаю к этой жизни и мне кажется что собственно, так всегда и было хотя у нас было много подобных. И транспорт, когда идет по расписанию, тоже привыкаешь к этому, и тогда задерживаешься, возмущаешься, как-то так вот сейчас вот две минуты должен быть трамвай, и почему-то он опаздывает. И да, если, например, трамвая нет, сразу подают автобус, там, за, за, запасной. да, то есть к этому привыкаешь быстро. И к вот этой размеренной жизни тоже привыкаешь быстро. Единственное, что естественно, мы не можем отказаться от наших каких-то, хотя сказать, вековых многолетних привычек, и все равно мы не можем стать на 100% немцами, потому что у нас немножко другой менталитет, у нас больше эмоционального, чем рационального, и поэтому мы, собственно, от них и отвечаем. Такой вопрос. Скажите, пожалуйста, при въезде в Баварию въезде в Баварию на машине, а везде стоит, помимо того, что там, ну, там, Херсти то есть Вилкомен Бавария стоит Фрайштадт Байер, то есть свободное государство Бавария, все-таки стоит при въезде из 16 республик, первое это сделало, сейчас еще пару добавилось, но первое это сделала свободная э, республика Бавария. Что вы по этому поводу скажете? Ну, вы знаете, я, мы ехали, так сказать, на автобусе, мы эту надпись не заметили, потому что мы приехали очень поздно, и э, мне кажется, что э, вообще слово «свобода» это очень важно для человека и э, для самосознания, и э, с другой стороны, я понимаю, что свобода всегда ограничена, как бы мы не хотели, все равно есть какие-то рамки, но то, что это свободное государство, что ты можешь себя чувствовать свободно и что тебя никто не притесняется по каким признакам, мне кажется, что это большой плюс, а то, что остальные как вы сказали, республики, федеральные земли не свободны, может быть это недоработка, может они под временем тоже, по-моему, кроме, кто еще у нас свободный, Гамбург, да? Есть еще Гамбург, да, есть еще пару республик, есть еще, добавили, пару, пару еще, да. добавили. но Вас... не свободны, это не значит, что у них нет свободы, это просто номинально да -да -да. назвать, практически свобода, но это не значит, что где-нибудь в лес, где вы чувствуете себя немножко по-другому, понятно один вопрос я хотел бы еще задать по Украине, я не знаю были вы там или нет, есть очень интересное место на Украине, называется Умань, я не знаю, бывали вы там или нет, пару слов, вы можете что-то сказать об этом историческом интересном месте, где находится приезжают, который приезжает туда со всего мира пару слов, пожалуйста это такая украинская я, к сожалению, там не был, но я знаю, что действительно туда едут евреи со всего мира из Израиля, из, из других стран, как вот исторически сложилось, и очень жалко. Я вообще очень мало был на Западной Украине. Я был в Львове, в Ровно, а так в основном был в Восточной. И вот по поводу ума, я очень хорошо, что вы задали этот вопрос, я думаю, что вот такие традиции очень важны. И вот, что мне нравится в Баварии, э, например, э, вот эти национальные костюмы, да, э, вот эти шорты, ну, знаете, да, сложенные у женщин национальном наряды, я считаю, что это очень важно для самоидентичности, что сколько лет прошло, а люди сохраняют вот эту историю, и вот это даже визу, визуальные эти вещи важны для э, самоидентификации и понимания, кто ты, что ты, и что, несмотря на то, что вот идет прогресс, да, 21 век, вот мы по интернету с вами общаемся, а вот когда я вижу э, вот эти жилетки или вот эти э, шорты, да? Блаздики, да? Да, да, да, на праздники и э, вот этот Октоберфест. Э, я понимаю, что э, вот сохранение традиции существует, есть вот этот мостик прошлое, и люди это все очень тщательно сохраняют. Или я вижу, например, написано, что фирма существует там 1800 какого там года, и до сих пор она работает. Я понимаю, что, несмотря на весь прогресс, есть стабильность. Вот о, о чем я в начале сказал, Это есть, да. То есть я еще раз напомню о том, что мы сегодня были с утра уже на очень интересном празднике, то есть сегодня был показ козочек сегодня, то есть козочек и козликов, то есть они были натертые, намытые, с колокольчиками, копытцы были намазаны всяким лаком, и это была продажа именно, то есть они продавали, выводили для хозяйства. Но это, это чистое представление очень, мы сделали пару фотографий в нашей группе Тук шпица по-русски» в фейсбуке, Можно буквально после нашего интервью мы поставим «Можно посмотреть». И самое что интересно, на следующей неделе будет мода, мода именно традиционная, вот наша самая южная в аварии наших точки несколько городов, городишек, точнее, не городов, а городишек и деревушек будут между собой соревноваться, будут премиальные давать, то есть за каждый костюмчик, за каждый шортики, и я в жизни не мог поверить, что какая-то вот Просто вот баварская шапка, вы понимаете, о чем я говорю, она может стоить пару тысяч евро. То есть я не, никак не мог понять, почему. А почему? Потому что она делается из гусиного пуха. Представляете, сколько на одну шапку надо набить пуха. Эта шапка зимой согревает, когда идет дождь, она не пропускает дождь, у меня такая есть, а летом она охлаждает. Представляете, какой нюанс. Как с гуся вода получается. Вот такой вариант. Такой тоже есть. А скажите, пожалуйста, Евгений, кто вы в Германии? Кем вас называют? Русским, русским немцам, не русским? Кто вы? Как вас называют именно местные или те иностранцы, которые не немцы или не, не русскоязычные? Во-первых, я не немец я еврей, так сказать, тоже эдинский, то есть еврей по двум линиям и по отцовской, и по материнской. Хотя для этого важно именно материнская линия, потому что, э, вот, по-моему, одна из немногих наций где э, национальность оп определяется именно по матери, а не по отцу, потому что… Властей... По двум национальностям, немцы и евреи. Да, да. Вот. И, э, э, значит, у меня… Э, как меня здесь называют? Вот я, тогда э, приехал, э, много работал с местными немцами, руководил странами. И меня просто вот как-то так не называли, что ты вот украинец. в Украине, они знали, что ты из Украины. Они говорили, даже была такая вот статья, местная, там было написано ⁇ «Молодой директор из Украины ⁇ Вот так вот было написано. Они знали все. Что... И так интересно такой был момент, когда... В середине 2000-х годов в Украине были там такие события, не будем uh -huh. уточнять, и значит, это стало тут тоже известно, и вот мои, так, так называют, говорят, ну вот, думал, там все хорошо, можно возвращаться. Я сказал, вы подождите, раньше времени не, не говорите, потому что... Через год вернемся к этому разговору, выяснилось, что и так что э, хорошо. Вот. И, кстати, одни меня тоже сразу спрашивали, какой у меня статус, есть ли у меня ПМЖ то вот, есть они очень прагматичны и они даже иногда не понимают, что это выглядит не очень э, прилично, вот так вот задавать такие вопросы, мол, когда-то назад уже хватит, мол, пожил тут Ну, они не так влог, но но пакет такой-то был, такой, такое ощущение, что вот они так, так проверяли вот. Это не, не очень так было приятно, но вообще это, это индивидуально. Кто-то вот так вот начинает это. Кто-то, кстати, вот Украину очень мало знали, в основном знали Россию, а Украину нужно было объяснять, что это страна, которая граничит с Россией. Вот вот после этих событий стало больше информации и э, ко, ко мне всегда было отношение такое хорошее но ну, не могу сказать вот. но когда я вот руководил короной я все равно себя чувствовал вот свой среди чужих чужой среди своих немножко чувствовал что я такие низ этого теста и вот когда мы общались, вот как какой-то был такой вот, не то, что холодок, но я чувствовал какую-то такую отстраненность. Но это конечно, нормально, потому что есть понятие «свой», есть понятие «свой». Ну, это понятно. Это то же самое можно представить, что если бы местные немцы приехали к нам, то же самое, и мы, в принципе, то же самое. Мы-то у себя дома, как бы, говоря, находимся в своей тарелке, и кто-то приехал, понимаете? Естественно, это было бы все культурно, аккуратно, но все равно немножко на таком небольшом творческом расстоянии. Правильно? Да, да. Евгений, скажите, пожалуйста, все-таки вот дирижер э, Хоровик, вы заканчивали дирижером, были немножко здесь, в Германии, и почему вот э, взяли творческую профессию журналиста, публициста, литератора, да еще и эксперта? Скажите, пожалуйста, вот такой вот переворот творческий, опять же, все-таки творческий, был такой вот момент, что такое получилось, вот такое, что вот перевернуло, вот кольнуло, что вы оставили в сторону все-таки музыка, музыка – это святое дело на всех языках, всего только 7 нот, а вы все-таки взяли и поменяли профессию. Интересная профессия, согласен, специфическая, благодарю вам за творческую нашу с вами статью, которую вы просветили, и все-таки, почему поменяли профессию, Евгений? Ну вот я вас вначале похвалил, и зря. Вот вы не до конца <смех> ознакомились с моей биографией, но если бы познакомились более глубоко, вот я там как раз сообщаю, что я начал заниматься журналистикой еще до переезда в Германию. И это произошло, с одной стороны, случайно, а с другой стороны, закономерно, потому что я не верю вообще в случайность. Я считаю, что все, что происходит с человеком, это не то, что запрограммировано, но не случайно, но ну, не может быть такого, что просто так вот. Вот я шел, шел купил газету, увидел, написано, что нам нужны журналисты. Вот. Это вроде случайно. А с другой стороны, я к этому, наверное, был готов морально. И мне всегда нравилась журналистика, но я никогда не стал стать журналистом. Я всегда угу. с удовольствием писал сочинения в школе, причем на свободную тему. Я никогда не брал образ какого-то Евгения Онегина. Да? тёшке, мне это было скучно, я брал свободную тему и развивал. И еще я помню, когда я был маленький, мне было лет 10, мы с дедушка отдыхали в Полтаве, и меня родители попросили чуть ли не каждый день писать письма. И у меня там, когда я приехал, был такой стол, зато, зато, зато, ну, не то, что сборник, но пачка такая была в вот. Там я, вот когда вот я уже позже да, перечитывал, я почувствовал там какие-то, ну такие, так скажем, проблики какие-то, э, пробы пера Вот, там была такая фраза, где потом родители цитировали, носили на работу, читали, сослужили э, там. речь шла о том, что там сейчас ошел дождь, распалтали. Э, uh -huh. Ну так, не повезло. Вот, и у меня такая была фраза, что он, э, дедушка. Нет, э, дедушка подумал, что дочь э, перестал, но он, дедушка, ошибся. Кто-то написал, где дедушка, где дождь, чтобы понятно было, потому так запутано mm -hmm. было, что кто, кто что. Вот, но там было написано, что он, э, дедушки, под, э, дедушка, решил, что дождь перестал, но он, кто как дедушка, ошибся. Понимал, что нужно расшифровать, иначе там будет путать. И вот мне, там было перво таких, и, собственно, когда я уже купил эту газету, в Харькове я был морально готов, к тому, что я могу что-то на этом, так сказать, поприще сделать, хотя у меня не было таких вот таких вот запросов или обид, да, что я там хочу стать звездой журналистики. Просто вот так вот сошли звезды. И в Германии оказалось, что на русском языке можно тоже что-то писать, и я тут продолжу эту это очень, очень интересная профессия. Если честно говоря, я вам просто завидую, но у меня на это не хватает как говорится, силы воли заняться именно серьезно. По поводу Германии вопрос. Многие говорят последние годы, когда идешь по центру Германии, по центру Германии, слышно много всяких разговоров, речь соседнюю, но нету немецкой речи. Ее почти вообще не слышно. Я не знаю, как у вас в Аугсбурге, но именно большие города ее почти нет. Там можно слышать 10-15 языков одновременно, а немецкой речи почти нету. Почему, как вы думаете? Ну, вы прямо по адресу вопрос задали, потому что я живу в так называемом русском районе Аугсбурга. Он называется его может кто-то знает, кто-то не знает, но не и здесь услышать немецкую речь, это просто надо постараться, потому что здесь русские врачи, русская аптека, русский магазин, в общем, и в основном контингент тоже соответствующий. Поэтому так просто, опять же, исторически сложилось, что э, как-то кто-то сюда первый попал и начали подтягиваться свои. Не, ну тут, естественно, не только русскоязычные зовут, тут и коренные немцы есть, и присоединят других. Вот тут путька есть такая диаспора, они тут часто собираются. Да, и с этим насчет языка вот сразу, что почему-то у немцев на русский язык, ну понятно, почему реакция такая истычка. Вот, но я никогда не видел, чтобы как-то они реагировали на другие языки, например, на польский там, или на итальянский. То есть спокойно. А вот на русский язык я несколько раз сам становился можно сказать жертвой такого, когда мне делали замечания, говорили, что вы на пути в Германии говорите по-русски, э, говорите, говорите по-немецки. Вот, э, э, то есть э, э, вот такие вещи. А что касается, почему э, мало немецкой речи, вот, кошечка попала на Алюхин, Халюхин? Красавица. О, в истории, о, исторический о, момент. Да, вот. Что касается иностранцев, то, в принципе, я считаю, что это нормально, когда иностранец говорит на своем языке. Вот. Что касается вот немцев этнических, да, из разных стран, неважно откуда, вот он приехал из Польши или там, из Румынии или откуда. Все-таки вот для них я считаю, что немецкий должен быть разным, хотя они, вот, как я говорю, поляки на, на своем говорят и ничего э, не происходит. Вот. Но то, что в Германии мало говорят по-немецки, то это, конечно, тоже не совсем правильно, но э, Турция интернациональная страна, и главное, чтобы люди знали немецкий язык, а не так, как вот с турками произошло, что они тут живут чуть ли не 60 лет, а говорят очень так, сладенько. Но у каждого свои особенности. Есть такое, да, есть такое. Следующий вопрос по поводу Германии. Очень часто встречается, что люди приезжают с огромным таким энтузиазмом. Я вот горячий, кипящий приехал за счастьем, буду работать, зарабатывать, учиться и так далее, и так далее, для себя, для семьи. И вдруг со временем, с месяцами, у кого быстрее, у кого медленно, этот энтузиазм падает, падает, падает и превращается вообще в какое-то, в никакое движение. Это очень огромнейшая масса. Это касается не только Германии, и других также иммиграционных стран. Ваше мнение, почему вот люди такие горячие, Кипящие, закаленные школы, спортом, музыкой, творчеством в течение нескольких месяцев и лет вот падают все ниже, ниже, ниже, и потом же ничего не надо и никого не надо. Вот телевизор какой-то непонятный, на каком-то родном языке, неважно какой, турецкий, русский, там, греческий, итальянский, и на этом дело закончено. В чем здесь, как вы думаете, как журналиста, вот глубоко человека, глубоко смотрящего внутрь страны, не только снаружи? Что вы по этому поводу скажете, Евгений, пожалуйста? Я думаю, что здесь речь идет о так называемых завышенных ожиданиях. Когда человек приезжает, и он думает, что ему чуть, -чуть не все должны, что он сейчас хватит бога за бороду и всем покажут пусть мать, не какой-нибудь режиссёр то есть другими словами у человека очень большие обиды неприданник не временем подтверждены ну как сказать фактами то есть человек о себе думает мягко говоря лучше чем он есть на самом деле и когда вот он сталкивается с реальностью жизнью он видит что что-то не совпадает. Вот его представление, как он себе при придумал эту историю. О, что... да? о себе, о себе он, он думает, что он там большой музыкант, а, а на самом деле он э, средний очень музыкант. Но он почему-то думает, что перед ним, что все должны кланяться, э, расшаркиваться и э, создавать ему условия для работы. Мне кажется, вот это главная причина, когда человек немножко преувеличивает э, свою роль Истории. И потом, когда он сталкивается с жесткой вот этой жизнью, бьется мордой, грубо говоря, в асфальт, он чувствует, что что-то не то, и постепенно, вот так сказали, у него энтузиазм уходит, уходит. Поэтому вот у меня была совершенно противоположная история. Я не трогал никаких лампавленовских планов. Я приехал, и, как я уже сказал, с нуля, с чистого листа, у меня не было какого-то плана, а, Б, что-то там тут делать какую-то бешеную карьеру, продвинуться там, прославиться и так далее. У меня не то, было. Я э, действовал постепенно. То есть вот сейчас я приехал мне неположные курсы. Я пошел на курсы языка, потом там то, пока все. Потом я узнал, что есть русские языковые начал сотрудничество и так далее. Э, у меня не было какого то такого э, желания вот какой-то толчок, да, какой-то рывок сделать. Я вот мне постепенно все это спокойно. А вот с битами, синими, они вот у них неправильная была установка, они хотели вот сразу, все и сразу. Полет, да, такой вертикальный полет, как ракета. Сразу, схватить за горло. А здесь в миграции это очень редко такое бывает, сразу попал в нужное время, в нужное. Вот у меня кстати, так попало с первым. Я узнал, что э, вот там вот, в мужском хоре ну, нужен э, карместр, и э, оказался нужное время в нужном месте. И, и так вот пошло, потом э, слухи пошли: значит, что вот есть молодой музыкант. Э, и потом женский форт, потом смешный и так далее. Вот так вот с незнакомым это все пошло. Но э, вот так вот сразу сказать, что я вот там, я не знаю. Потом я приехал в понимаете, у меня не было со мной какого-то бэкграунда, что я приехал так, 10 лет назад за курс консерватории, у меня там были хоры, я там большой да, я, я приехал э, буквально, так сказать, свежий, да, вот так я говорю. Зеленый, ну, сырой зеленый. еще такой, да? Сырой, сырой, да. Вот тут я уже, так сказать, Получил опыт. Но вот этот, кстати, иммигрантский опыт очень важен для не только понимания себя, но и понимания окружения и всего, всего после. И вообще, я тоже об этом написал и говорил, что Среди наших людей, вот есть вот этот, например, Клисакова, когда люди начинают придумывать то, чего не было, чтобы как-то повысить свою роль. Но это касается как раз людей более пожилых, как сейчас говорят, возрастных, которые вот приехали уже с большим бэкграундом, у них большая биография. И вот они чувствуют, вот когда, вот у меня есть такая фраза, что в как в бане все равны. Вот их это не очень устраивает. Они привыкли, что они там какие-то начальники, и они для того, чтобы как-то себя приподнять на сцене, начинают немножко прибирать. Ну, как барон Менхаловин, да, который там Вот они, он, например, был инженером, говорит, нет, я был главным инженером. Он был главным инженером, говорит, нет, я был заместителем генерального директора. Вот. И э, вот, вот такой, и им, э, мне даже немножко не казалось, но им легче от этого становится. Они, они чувствуют, что они какой-то вес имеют. Хотя то, что было там 10 лет назад, может, никому сегодня не интересно. Но э, вот у людей вот такое есть. Но это касается пожилых. А вот молодые, действительно, амбициозны. Э, и э, я считаю, что действительно не нужно э, вот так вот думать, что тебе все должны. Ты должен все вырвать сам. Тебе никто на э, голубой каюмочке, то есть на ну, смотрите, Евгений, вы приехали 25 лет назад, я больше 30 лет назад в Германию. Тогда не было русских газет, русских магазинов, какого-то русского радио. вообще ничего не было, была только немецкая речь и иностранная речь, турецкая, там, греческая, итальянская и так далее, и так далее. И брать сегодня приезжают люди, ну или пару лет назад приезжают, когда миллион русских русскоязычных магазинов, газет, телевидение и так далее, и так далее. Кому легче все-таки внедряться было в жизнь? Нам тогда легче или тяжелее, тяжелее? Или наоборот последние годы? Скажем, после 2000 года, когда уже внедрилось все вот такое очень стильное все, газеты, журналы, телевидение и так далее, и так далее. Кому легче, кому тяжелее? Ваше мнение, пожалуйста. Ну, за вот эти 25 лет вот в русской секторе многое изменилось. И это касается и газет, и вообще СМИ, и мне кажется, что э, через 10 вообще все бумажные СМИ окажутся на спалке истории, все перейдет в интернет, будет только электронное, как мы говорим, дигитальное все. А, что касается э, тогда, э, тогда э, естественно, вот когда приехал, было очень мало информации. Когда человек едет сейчас, вот после 2000 года, у него уже есть определенный набор знаний, он знает, осознанно, понимаете, он едет, куда стоит, как, у него есть информация, он, ну, это не кот в мешке. Вот как я говорю, я когда ехал, у меня вообще была вообще примитивная какая то такая информация об Германии о, Германии, о жизни, и у меня не было вот того набора знаний, который есть у людей, которые приезжают э, в 2000-е годы. С другой стороны, вы совершенно правильно заметили, что вот этот э, сектор уже занят. То есть, и вот если сегодня какой-нибудь журналист, то им очень трудно будет пробиться, потому что, собственно, уже, ну не то, что схватило, но... Э, не, ну, ну, ну да, вот Схвачено. Да. То есть, если конкретно брать, любая отрасль схвачена. То есть схвачено. Да, да. Это касается не только журналистика, это касается. Везде. Если русский магазин такой-то новый сделать, чтобы конкурировать, я сейчас не буду называть конкретные маркеты, нас не упрекнули в рекламе или антирекламе. Но вот он условно хочет сделать новый русский магазин, причем не просто какой-то там тельфо, а супермаркеты, даже гипермаркет. Очень трудно, то есть это надо, я не знаю, сколько денег вбухать э, в рекламу и э, каким-то образом конкурировать со структурой, которая уже существует э, ну, около 10 лет, я не знаю, когда... Ну, в... послевоенные коды, да. то есть это... Да, очень трудно, трудно конкурировать, и э, то же самое касается других отраслей. И вот я вспомнил, кстати, анекдот на эту тему, директор обувной фабрики посылает двух агентов в Африку, чтобы как-то а, узнать, можно да. ли там, знаете, да, а, можно ли там развивать прежнение. И получает две противоположные телеграммы. Первый агент пишет, человек, у нас полно здесь шансов, все ходят басы. Второй пишет, Шеф, у нас никаких шансов, нулевые шансы, потому что все ходят басы. То есть, как посмотреть на одну и ту же проблему под разной э, оптикой, да? Э, то есть, и кто-то подумает, что а я, а я могу что-то свое предложить. То есть за это время вот все вот эти сегменты рынка, в принципе, действительно были схватены. Единственное, если у человека есть какой капитал, он может за счет капитала что-то как-то начать, как как говорил покойный Горбачев, главное нафиг, а потом углубить, да? И процесс Правильно. Пойдет. Правильно. Вот. Правильно. да кстати, может, но, но не факт, что он углубит, и что, что процесс пойдет. То есть он может про, прогореть. И к этому, кстати, я тоже относился очень спокойно. Но я никогда не занимался предпринимательской деятельностью, поэтому я не теоретические знания, но я знаю, что люди прогорали, и с нуля опять, как пеник тепло тепла, восставали и продолжали. Но я думаю, что нам было легче, потому что, ни, ни, ни, с одной стороны, вроде меньше было возможности, с другой стороны, была возможность себя проявить, а когда уже все занято, то тебе надо локтями работать. Ну, есть такое, есть такое. Вы сказали, что вот когда послали, скажем, двух агентов в Италию, и один другой сказал, шеф, там, здесь есть проблема. И люди, которые приезжают на Запад, вообще сюда, очень много говорят этого, там проблема, там проблема, там проблема, там проблема. Как вы боролись с этим словом, точнее, с двумя словами. Это вот стрессовая ситуация, потому что вот братья местное население и наших людей, есть такое выражение «наши люди», оно у вас тоже часто встречается. Все говорят, у меня проблема там, здесь стресс и так далее, и так далее. Как вы боретесь с этими двумя словами? Скажите, пожалуйста. Да, только я вот так... Дело... это не про Италию, был анекдот, а про Африку. Потому что а, пардон, и... пардон, итальянцев и... послали в Африку, точнее. Да, да, да, я знаю, что итальянцев да, послали двух, двух продавцов а, в Африку. Для... Спасибо. А, ну, в Африку. Вот. Что касается э, стресса, вы знаете, э, вот самое, самое сложное э, в эмиграции, это первое первое время, буквально даже полгода, может, год, э, вот этот так называемый адап... адаптационный период. Вот так-то у меня прошло очень легко и спокойно, как я уже сказал, я приехал как на курорт, я чувствовал, что, что, что, что хорошо, все хорошо, что нормально, питание, лето и так далее. Вот. У меня не было таких вот каких-то потрясений, таких. знаете, вот о чем мы раньше говорили, что человек что-то себе наметил, он, он представляет и вдруг он видит, что реальность не соответствует его представлению. У меня такого не было и у меня не было действительно потрясений стрессовых ситуации, но я понимаю людей, которые начинают такие, вот панические атаки, они начинают мерзнуть. У некоторых, например, появляется депрессия, это тоже очень такая неприятная вещь. Апатия, вот особенно когда вот они первый раз сталкиваются с реальной жизнью, они видят, что не получается, и вместо того, чтобы как вот эти две лягушки, да, одна начала бить лапками и сбила масло, а вторая утонула, потому что она поняла, что уже все. Не надо продолжать борьбу. Вот. Поэтому у людей, они должны понимать, что, собственно, как мы говорим, что клепку не стоило часа, он должен сам ковать себе это самое. И мы ему это не должен. И вот, кстати, вот я с этим сейчас столкнулся на родине, когда я понял, что, собственно, нужно относиться философски к тому, что к тебе относится не так, как ты, ты бы хотел. Как сказал, ты считаешь, что ты такой, заслуживаешь внимание, а к тебе так прокладно. Это вот хорошая чем была закалка у меня. Потому что я сразу понял, что нужно, нужно много поработать, чтобы уже наработать, чтобы ты, ты, тебя уже знали. Вот. Но здесь... Люди должны понимать, что им никто не должен. Вот, вот у нас вот, вот это советское такое воспитание потребительского. Да, да, да, да. Государство нам должны то, то, то. Вот все нам должны. А то мы, есть мы будем... Детство не... прям копали, да, вот копали. Да, вот. да, вот это, вот это потребительское такое да. отношение. Очень неправильно. Ты, тебе никто не должен. Вот это пункт А. А если, если ты не понимаешь, смотри в первую Потому что, если ты, вот, у тебя такое удивительское настроение, ты приехал так, у нас все должны, потом мне то должны, потом мне то должны, это должно, а я буду смотреть. Нет, ты должен э, сам вырывать его, и тебе никто ничего не даёт. Вот если у тебя вырывать. такая вот, Да, вырывать, ну, в хорошем смысле. Вот, по, Тебе никто не, не, не, ничего не должен. Вот. По, и вот у кого такие ложные представления о том, что ему что-то они очень сильно разочаровываются, потому что выясняется, что никто тебе ничего не дает. Ну, конечно, это на людей сильно влияет, если им все должны, весь мир, а тут получается никто ничего не дает, это получается нечестно. По поводу вашей деятельности, Евгений, журналист, публицист, литератор, эксперт, скажите, пожалуйста, вот специфика работы журналиста, специфика особенно как вы подходите к интервью вот эти вот нюансы пожалуйста поглубже именно вашу специфику небольшие секретики вы можете раскрыть не обязательно да. все конечно я понимаю что у каждого секрет есть но все-таки пожалуйста да. я я с удовольствием раскрою тем более что это не просто секрет это просто дураца которую люди не знают так как они не сталкиваются. вот читатель или зритель получает конечный продукт, вот они видят интервью, это верхняя часть айсберга, но э, этому присутствует очень большая работа, и э, самое сложное, это не взять интервью, а иногда договориться, потому что, когда приходится э, договариваться с людьми такими же известными, москитами. они начинают немножко себя вести капризно. Звездные э, дела, да? Э, а они говорят, ну, у меня там есть премии, или, или я уже сто раз отвечал на этот вопрос, и вообще мне это ничего не нужно. Вот. Очень важно найти подход и как-то человека э, промотивировать, так скажем, то есть э, как-то как э, ну, подтолкнуть ему помощь. Заинтересовать, и, да? да? Заинтересовать, да. Заинтересовать, что это ему тоже нужно. Не только нам нужно, а ему тоже нужно, чтобы э, собственно он может тебя как-то раскрыть с новой стороны, особенно если есть какой-то э, инфоповод, да, у него выходит книга, у него выходит фильм, это он тоже заинтересован в этом, э, в этом э, смысле раскрутки. Вот. И э, у меня был случай, когда вот этот процесс затянулся, по-моему, месяца, месяца, сейчас боюсь, боюсь собрать, вот, и э, в какой-то момент я просто уже устал и даже э, по энергии, то есть продолжал это все, но я не верил, что состоится интервью, потому что там масса была всяких э, нюансов. нюансов да? Когда сказали, что она будет, я уже даже не поверил, думаю, может быть, это розыгрыш какой-то, но действительно ну я не перегорел, слава Богу, потому что это было бы, когда я все перегорел уже, как-то он по что-то там э, спрашивал, а не было бы наполнения. Я, слава Богу, не перегорел, но это был для меня такой тоже урок, того, что иногда нужно время, чтобы... Ну так охотник. Вот он наметил уже... Вот. Он думает, что да? Да, да. Пока жертва созреет и уже будет готова для того, чтобы можно как-то охотиться. Вот, это был такой момент. И еще интересный был пример. Вот Валерия Новодворская, это российская такая официальная оп деятель, была известна очень... Мне, мне попросили взять у меня, э, интервью, и э, тоже э, затянулось это все, потому что, оказывается, мы дали мобильный телефон, а когда она находилась дома, она мобильный отвечала, А так, как она 90% проводила дома, то застачу было очень как я потом понял. Вот. И э, мне повезло, я вот, у вот был такой знаете, как, вот интерес. Такой. Я раз в два дня понял, по этому номер, и там все время отвечали, что абонент недоступен, лучше и вот И вдруг в один прекрасный день соединилась. айо! Я говорю, вы, я говорю, здравствуй, и, а это кто – «Здравствуйте!» здравствуй, так что... Я говорю, ну это, это а что вы хотите? И я говорю, ну это, а что за издание? Я говорю, какое это издание? А я такого не знаю. Ну как вы можете знать все это? После с ней мы, у нас такой был интересный очень диалог. Знакомство, да? Да, знакомство такое, да. И э, я все-таки ее убедил э, силой такой-то. Ну на чем? И, на чем она вот, скажем так, -то, ну, попала, скажем, есть такое выражение? Все-таки я думаю, что Германия сыграла роль, что это за границей и что она известна там, и ну, я сказал, что мы поговорим о там, политической деятельности, короче говоря, как-то я подобрал к ней ключик, вот, и, хотя вот она как раз на, вот, только что об этом когда на автомате, она была вот в таких расстроенных чувствах, я ее дожал, потому что мне нужно было уже и э, она была без чувств, потому что у них там какие-то были сложные ситуации, но она как профессионал ответила, я как профессионал взял, и у нас все замечательно получилось. Но тут, понимаете, важен такой вот момент, когда вот пазлы должны зайти то есть ты должен быть интересен собеседнику, вот это какая, должна быть какая-то сила. Не то, что ты э, слушаешь думаю, но когда он уже закончит, я, я уже, уже следующий вопрос, а он там еще это сам. У меня, кстати, был случай, когда я задал вопрос и э, собеседник отвечал на вопрос, я сейчас боюсь соврать, но минут 15, наверное. – Да? – Да, Ну, такое бывает, бывает. Нет, ну, в принципе, можно на любой вопрос 15 минут отвечать, но вот как-то так было у меня. – Зачем у вас, да? Сотянулись, но тем не менее. Так что здесь очень важен вот именно подготовительный период, это первое, потом, чтобы самой интервью прошло, и потом, когда собеседник его подписывает когда он уже читает, Там, у меня такой был случай, когда я вот, ну, присылал расшифровки, я пишу на антитокфон или через э, какие-то мессенджеры, вот, у меня был такой случай, когда он сказал, ой, мне не все нравится, я сам переписываю, но если у вас есть время, желание, перепишите, пожалуйста, пришлите, и мне он говорит, я все плохо, я сказал, это все не то, неудача, я все перепишу. а некоторые вообще просят письменно, и это, кстати, большой плюс, но тут есть один минус. Плюс в том, что не надо согласовывать, то есть он тебе, ты ему вопрос пишешь, он тебе ответы, и не надо уже редактировать. Но минус в том, что вот мы с вами разговариваем, вдруг у вас в процессе родился вопрос совершенно такой, не заготовленный, да, и Вот вы сказали, а вот расскажите вот про эту Валерию Ильиничну, а что там у нас, вот-вот. А если это письменно, уже, уже не получится. То есть так и письменно... Видно немножко вот, суховатость, потому что когда разговор, есть какие то ж, живая такая, напомощь. Конечно. Когда конечно. это письма, это то другой жанр, это более сухое. это да -да -да. может даже быть лучше сформулировано, но не хватает вот этого живого контакта. Индигриентов, да? Таких. Вот. Аккордов таких, аккордов хороших, да? Да-да-да. Еще вот эмоции, эмоции потому что... В интервью важно человека вывести на какую-то, э, ну, хорошем смысле, эмоциями. Не... На кульминацию такую, да? Да, да, на кульминацию, чтобы он, э, да. И очень важно, я обратил внимание, что человек, все равно у него есть какая-то, у любого человека своя какая-то э, любимая тема, конек. И как бы ты не задавал вопрос, он все равно вырулит на эту тему. совершенно, тебе даже ты не понимаешь, какая связь вопроса, он все равно вырулит и ответит, так что, то, что он хочет. сказать. Поэтому, вот когда не совпадает, конечно, забавно получается, потому что он все равно придет к тому, что он хочет, но издалека. Но это нормальное явление, можно вспомнить также Дель Корнеги, когда он своему другу сказал, говорит, ты любишь, говорит, кушать червей? Он говорит, нет, я, говорит, тоже не люблю, но я иду ловить рыбу, а рыба любит червей, да, получается? Примерно получается да. то же самое. Спасибо огромнейшее. Великолепное разъяснение, очень интересно. Специфически ваша точка. Еще такой вопрос у меня по поводу, опять же, вашей э, журналистской, публитической деятельности. Скажите, пожалуйста, почему в Германии нет так называемой желтой прессы, которая сегодня кипит, можно сказать, ну почти во всем мире. А вот в Германии в этом плане очень специфически и ее нет. Это очень строго, это запрещено, это карается ужасными штрафами, лишения работ, штрафами редакции, закрывания редакции. Если не дай бог, где-то как называемая, так называемая желтая пресса пролетела, проскочила и что-то написали. Пожалуйста, ваше мнение в этом направлении, Евгений. Ну, Насколько я знаю, вы меня поправите, если я ошибаюсь. Вот Бинт, издание Бинт как раз считается вот таким вот, ну не то что золотом, ну вульварным, так сказать, насколько я знаю. А что касается, вы сами ответьте на свой вопрос, э, страфы, закрытие редакции и так далее. Вот Россия в этом смысле э, клондает, потому что там э, страфы такие смешные. И собственно, почему звезды не занимаются вот этими судебными процессами? Потому что, с одной стороны, если подавать в суд, во-первых, ты получишь три копейки, в лучшем случае, а во-вторых, сам, сам повод, об этом будут писать другие <смех>, желтые газеты. И ты станешь, так сказать, антигероем, потому что ты, будут э, твое имя полоскать именно в связи с кем. Если бы э, были штрафы такие, как на Западе, то э, половина бы, большая часть э, российских э, желтых изданий просто закрылась, потому что они бы платили миллионные штрафы. А как они заплатят 5 тысяч там, или 50 тысяч? Для них это э, А человеку... Да? а потом опять... Вы представьте этот суд, да, когда говорят, что вот э, в каком-то издании написали, что вы там, э, грубо говоря, у вас были отношения с Н говорит, нет, у меня э, отношений не было. И все пишут, а вот она сказала, что у нее не было отношений. И все опять начинают мусолить эту тему. И, то есть это совершенно не... Ну, не детский выдачно. сад, да. Детский сад, это, конечно, очень смешно. Ну, окей, тогда, получается, мы идем к такому общему знаменателю э, с кинофильма «Собачье сердце». Профессор когда-то сказал, что для того, чтобы не портить себе аппетит жить спокойно, не читайте газет. Что вы по этому поводу скажете? Не читайте газеты или не читайте интернет на сегодняшний день? Неважно, какие новости в Фейсбуке и так далее, и так далее. Ваше мнение, да. пожалуйста. Мнение. Я вот что хочу сказать по поводу новостей и по поводу всего прочего. Мне кажется, что здесь очень важно источник информации. То есть это не условно, да, как мы говорили, ОБС, да, одна бабка сказала, а это солидный источник информации, который годами набирал себе век. и э, потом очень важно как-то логически так все себе представлять потому что мы воспринимаем крестную новость эмоционально с самого начала вот эмоционально а потом когда вот э, падет вот эта пелена и мы начинаем анализировать потом мы видим что там не сходятся края да что одно с одним не так не сходится Есть и такое. Это, э, подобно. Потом вот можно привести пример вот с коронавирусом, как очень такой хороший пример, когда начали всякие вот истории заговора, да, что это все специально, что это каких-то там лабораториях, или это нужно уничтожить э, население планеты снизить его к минимуму, или там еще какие-то типы, там масса было всяких вот этих теорий, заговоров и так далее. И э, если э, человек не поддается вот этому всему, то от него это все отлипает. А если человек подвержен влиянию, и вот он привык э, потреблять это все, ему нравятся вот эти все эти теории, там, все, все, все против него, вот и он какая-то жертва. То есть, естественно, он это будет все на, на ура принимать. И вообще у многих вот этот клинический анализ как-то отсутствует. То есть, они привыкли потреблять. Потом очень много действительно какой-то информации непроверенной и много, как бы сказать, может быть информация и не совсем лживая, но она вот так вот ее так препарируют. Не, но, про, не совсем правильно, скажем так. Да, не совсем правильно, да. То есть там где-то кто-то просказывает. И, как я уже сказал, что нужно, очень, очень важно смотреть на источник. И еще некоторые попадают на такую, такую ловушку. Есть некоторые сайты с суточными новостями. Вот, например, есть такое издание «Панорама Паб». Вот. И э, уже много раз было, когда люди просто э, воспринимали эту информацию как ну, правдивую и перепечатали, говорят, вот так и так и так. А если прочитать, ну там просто ну, ну юмор такой, знаете, запредельный, но э, такой вот немножко черный, немножко там какой-то остров, но э, вы должны посмотреть, что это публикует панорама, а несколько вот, я знаю, российских смы просто перепечатывали, даже не думая, что это юмор, и э, попадались в эти... И многие пользователи тоже э, перепечатывают их, их панорамы. Mm -hmm. И э, я несколько раз так сказать, писал, говорю, ребята, ну вы смотрите, это же юмор. А, он, а да, действительно, это панорама. И надо смотреть еще, что это, что это серьезное какое-то издание или это такое шутивое. Ну хорошо. Возьмем то, что вы сейчас сказали. Э -э такой маленький фатситик сделаем. У нас в Гармеш-Патрики, где я нахожусь, Пару недель назад проходил G7, то есть собрались все политики мировые и так далее, и так далее. Не все об этом знают, что, но вокруг замка, где они именно находились, отдыхали, работали, была, был сделан большой забор в округе радиусом по кругу 18 километров. Вся пресса, естественно, во всем мире говорила и писала о том, что как бы охраняют, там, не дай бог, 11 тысяч полицистов, там и так далее, и так далее, вертолеты, самолеты и так далее, и так далее. И потом, когда все-таки политики все разъехались, мирные, счастливые, здоровые, ничего не произошло, никаких инцидентов, оказалось, что спасали их от медведя, который бегал по кругу. Потому что медведя отстрелять нельзя, он находится в красной снеге. А он в это время решил поселиться около замка, где гуляли, как говорится, те люди, которые приехали сверху. И вот сделали 11, 18 километров забор, чтобы, не дай бог, медведь подкопал. Но он пришел с другой стороны и не один еще с тремя медвежатами, откуда их не ждали. Вы можете представить, сколько было полицейских, сколько писалось писем, сколько информации было везде по радио, по телевидению, а на самом деле было совсем другое. Ваше мнение, почему нельзя было вот открыто сказать, что вот, ну, ходят медведи, ну, медведь ходит, ну, нельзя его стрелять, отстреливать его нельзя, в красной книге. Что делать в этом плане? Нет, вот заборы нужны, рабочие нужны, баура нужны, полиция нужна, вертолеты, чтобы они гоняли там со своим шумом там каким-то бедных медведей. В этом плане, как быть прессе, кому верить больше? А Люди об этом не знают, они верят все-таки. Да, ну... Мне кажется, что здесь представители прессы решили просто как-то, ну, эту ситуацию, потому что если написать, что это медведь, это как-то скучно, слишком вот, как-то просто, и нет тут какой-то интриги, это вот такое обыденное, ну, понятно, ну, медведь там заблудился или там что, вот. А мы, ну, сказать, вот, что-то с роман, ну, вот, он любит, чтобы что-то такое было необычное, и... Вот многие журналисты начинают «докручивать», так называемые. Вот есть, есть такое понятие докручивания сюжета». Есть есть, ну, как вы сказали э, вот про корону. Вот крутят ее, крутят ее, крутят ее, да, крутят. Да, да, вот я, точно я. ничего нет и не говорят. Понимаете? Вот что-то крутится. вот И куда и зачем – непонятно. А потом раз – и все исчезло. Там начался там, чемпионат по футболу в Европе или еще что-то. Ну, да или повестку. Так вот, э, да, насчет закручивания. Есть вот какие-то э, данные вводные, да, вот как математические задачи. Есть там пункт А и пункт Б. Вот. Но это скучно, да, пункт А, пункт Б вышел. Вот, мне, кстати, нравится очень анекдоты Юрия Никулина. Э, он вот, рассказывал, я сам по что из пункта А, пункт Б, в два часа один поезд. А из пункта Б, пункт А, в два часа выехал другой поезд. Но они не встретились. Я говорю, почему? Ну, фигма. Гениально. Вот, тут да. есть пункт А, есть пункт Б, и выходит человек сюда. Ну, но он оттуда пришел туда, ну, что дальше. А вот, что по дороге с ним произошло, вот это уже надо. Уже ничего не, не знает, да? да? или, или, например, споткнулся, или, например, там кто-то его толкнул или он, я не знаю, что-то еще, вот это уже это уже это уже, уже, уже какая-то интрига, это уже какое-то действие. Поэтому журналисты думают, ну, ну, что мы про этого медведя будем писать, э, скучно, мы придумаем что-то, что, -то, что э, построили забор, чтобы там какой-нибудь, я э, не знаю, поинтереснее, да? Миндер, то есть, это нет э, в жизни такого-то, Интересно, то надо его создать искусственно. И вот сказать, что -то, что -то на телевидении любят вот это закручивать. Есть какая-то история, да? Вот. Ну вот чувствую, нет там, этих, там специи, перчи, конечно. Вот мы добавим туда, что, например, вот, вот в России любят вот эти ток-шоу, когда приходит там, одна семья, потом другая семья, там не поделились. Вот. Ну вот ребята смотрят, думают, нет. А давайте что у вас будет там, дедушка понимаете. Вот сразу, сразу как-то заиграл. Пойдет, ну, да? да? Совершенно по-другому это смотрит. А вот, мне кажется, вот эта история смирения просто докрутили э, и э, заинтриговали э, читателей. Но потом все вскрылось, и, вот, э, конечно, они выглядели не очень красиво. Эти журналисты, которые... Они могли сказать, "Ну, мы не знали. Да, и, кстати, вот отсутствие информации рождает вот эти всякие небылицы. Слухи, что, да. Сильнее информация, тем больше слухов и так далее. Еще у вас, в принципе, у нас есть такое выражение. Люди, жившие, живущие за границей, есть такое выражение наши люди. То есть это наш человек, наши люди, только наши это люди могут. И что вы делаете? И мне понравилось очень интересное у вас выражение. От перемены места жительства люди не меняются. Да, есть такое у меня выражение, но у меня есть дополнение к нему. А если меняется, то не всегда в лучшую сторону. — Правильно, вот. это вы уже дополнили. Спасибо огромное. — Спасибо. Да. — Вы даже можете не задавать вопрос, я понял, Направляйте. наших людей. Я уже немножко коснулся, вот я рассказал про синдром Христакова. Я считаю, что, что здесь все нормально, когда люди, особенно когда они уже сформировались, у них есть опыт жизни и так далее, они приезжают, они не могут полностью перестроиться и забыть то, что было до этого, перепишусь, вот мы с нуля начинаем, вот у меня было лет потому что у меня э, не так много было опыта. А вот человек приезжает, например, вот, вот как я сейчас, 50 плюс, да, 53 года, у него уже сложится свое мировоззрение, он уже знает, что к чему, и вдруг он сталкивается с чем-то э, непонятным, так сказать. и он начинает силу своего опыта как-то с этим, э, ну, не то что бороться, но жить, вот, и э, люди наши действительно, Помните, это гениально, правда, что наши люди в булочную на такси не ездят, да? Вот, и э, люди, руках, да? это, это отдельная, отдельная тема, клондайк, очень много интересных э, историй, э, специфических очень, и люди, действительно, э, пытаются каким-то образом, у меня э, была знакомая, она думала, что если она по-русски четко будет громко говорить, то немцы ее поймут, вот, ну, вот, Представление. И другая, друг, другой пример тоже. Женщина хотела купить тысячи листьев и вместо того, чтобы посмотреть в словаре, как это переводится, она просто перевела сама. Таузенблеттер. Приходит в аптеку и говорит, мне нужен Таузенблеттер. На меня смотрят и говорят, что это, что это такое. Да? А, да, а это совершенно по-другому называется. Вот, э, меня иногда, так сказать, восхищает, в кавычках, э, вот этот энтузиазм, э, вот это э, какой-то чтобы понять сказать но самомнение, мнение, то есть я думаю зачем я буду смотреть слова я сама переведу что не знаю что, ну, показалось вот или столетие вот, вот такие вот примеры но темы темы разные да? у нас в существовании куча недостатков поэтому вот то что они привезли с собой это совершенно понятно что они не растеряли в дороге какие-то недостатки но э, люди э, нужно э, с ним как-то относиться и достал, ну не то, что с ним сходить, но ну, понимать, что, э, вот как я уже говорю, ну что-то прибрал, ну скажи, да, да, ты был там главный. На здоровье, да. Если так нравится, на здоровье действительно, какая не нравится. Вот. Так что, э, есть э, интересные, совершенно такие, уникальные, я бы сказал, э, экспонаты, но э, относиться надо к ним э, спокойно, без вот какого-то такого рвения. Ну так ему так легче жить. Ну, нравится, пожалуйста. Но прежде чем мы закончим интервью, мы начали с Баварии, Евгений, я бы хотел спросить, опять же, про Баварию. Вы в пиве научились разбираться или нет? Вы знаете, я вот так почти, равнодушен. Не разбираться, не обязательно да, пить, а именно просто... разбираться. Да. Вы знаете, мне больше нравится темное чем пиво, чем светлое. Вот. А э, сейчас столкнулся с таким, э, таким видом, как Радлир это, то есть ремонанс разбавленным пивом, очень интересно такое понятие. Почитание, да? да но ну, это так, на любителя. Но вообще, конечно, пиво это такой вот атрибут не только Германии и Баварии, но вообще это такое, знаете, классическое, когда это приходится немца, то обязательно затумная кружка, мы все это вспоминали в праздник, да как я говорю, праздник Великого октября, да, Октоберфе, это тоже такая моя шутка, да, когда со всего мира приезжают люди, радуются жизни, ну пиво это для Германии, это босик, это напиток, это какой-то символ такой, пиво и сосиски, да, вот это вот такое, баварское такое сочетание, но я, опять же, так сказать, что... Я очень трепетно отношусь к традициям. Я считаю, что очень хорошо, когда люди передают традиции из поколения в поколение, пытаются как-то это все сохранять и приумножать. И вот мы сегодня говорили о национальной одежде, да, про эти сортики, про эти юбки и так далее. Это все очень хорошо и здорово, что люди, несмотря на вот этот прогресс, с любовью относятся к этому и э, передают из поколения в поколение, сохраняются, и э, благодаря этому э, история сохраняется, потому что если бы это все лежало где-то в сундуках, никто это не понимал, э, мы бы об этом мы не знали. Мы бы это не видели, да. Да, ну, в музее, может быть, где-то, но вот когда праздники национальные, вот вы вспоминали сегодня эти перья, шапки и шляпы, и я считаю, что вот это сохранение традиций, это очень важно. важно. Для немцев это одно из таких вот, важно. Ну и ваш анекдот такой специфический, пожалуйста, расскажите нам, когда человек попал к Всевышнему, и у него две дороги, то есть две двери там типа что-то ад и рай, пожалуйста. А, да, да, да. Пожалуйста, Сюда. давайте уже точку поставьте, потому что у вас <связать> начало есть, а остальное, я думаю, оставим уже, как говорится, для эфира, чтобы галочку хорошую поставить. Пожалуйста, Евгений. Да, там немножко не так было. Значит, человек попал на тот свет, и говорят, есть два возможности, попасть в ад и в рай. Он говорит, ну я должен посмотреть, я так не могу, в тепло. Покажите мне, пожалуйста, сначала рай. Ему показывают рай, там написано. на все, кустики выстрижены, тишина, никого нет, в общем, скука вполне. Он говорит, а покажите мне ад, ему показывает ад, росконцерт, все сверпиво, тусовки, в общем, разговоры, танцы, шмансы, в общем, он говорит, давайте все-таки в ад, потому что в районе не хочу, вот завтра попадете. И вот он попадает вниз и видит совсем другую картину, что там кухня. Эти козы, эти чаны, в общем, его пытаются там э, в смолу бросить, он возмущается говорит: ребята, вы вчера показывали совсем другой. Говорит, а не надо путать туризм с эмиграцией, отлично, отличный анекдот такой живой, живущий, как говорится, в реальности, Евгений. Но если взять нашу планету, наша планета все-таки рай, как вы назовете ее? Скажите, пожалуйста, ваше мнение. Ну, я бы так не обобщал, потому что есть э, такие вот закупки, скажем, очень такие э, тяжелые. Вот мы сегодня Африку вспоминали, да, вот в Африке там э, далеко до рая. Есть действительно райские уголки, и это все-таки зависит больше от нас, от людей, как э, обустроить планету, и нужно очень много стараться, чтобы превратить ее в рай. Но я думаю, что это задача не нашего поколения, а еще следующего. Ну и мои традиционные вопросы. Скажите, пожалуйста, исторический момент. Всевышний сделал землю, животных, моря, океаны, реки, озера и так далее. И так далее. Все весело, все животные радуются и кого-то не хватает. И все-таки животные собрались и попросили Всевышнего что-то придумать такое специфическое, интересное. И придумали, сделали Адама. Адама, первый мужчины на земле. Все радуются, все танцуют. И вдруг все животные замечают, Всевышний, мы все-таки по парам все, а вот Адам у нас один, скучный, ему, давай что-то надо придумать. И тогда он взял, как говорится, по описанию какое-то там ребро, неважно, шестое или восьмое ребро там взял, с правой стороны там тоже уже детали, и сделал великую, интересную, такую загадочную Еву, которую мы сегодня наслаждаемся в 21 веке, идем дальше. Вопрос, Евгений, ваше мнение. Если бы было это не ребро, какую бы часть тела взял бы Всевышний, Сделать женщину? Да, сложный вопрос. Но я даже не знаю, честно говоря, какую часть тела... Выборки. Можете взять, позвонить другу. Нет, я, я, я, я сам постараюсь ответить на этот вопрос. Я бы взял локоть. Локоть? Да, острый локоть, потому что он... Варки. Ну а вот почему именно на локоть? Ну вот у меня так спонтанно такая родилась такая Принимается. Вот такая... Принимается, вот. Евгений. Могу, вот... Та же самая ситуация, та же самая ситуация, но наоборот, первую делают женщину. Из какой бы части тела Всевышний сделал бы мужчину? Скажите, пожалуйста. Так, мужчина, это... э -э -так. Ногу. Ногу. Из ноги. ногу. А какую? праву или левую? Правую. Правую. Принимается. Ну и последний вопрос. Если бы все-таки вы действительно встретились со Всевышним, как вы думаете, что бы он у вас спросил? Он бы спросил, доволен ты Евгения своей, своей жизнью на земле? Я бы ему ответил, да. Огромнейшее спасибо, Евгений, было очень приятно, интересно с вами познакомиться. Наша первая такая звезда в вашем именно творчестве, интереснейший рассказ. И, пожалуйста, ваше до свидания, народу на планете Земля. И кто не успел нас посмотреть в живом сегодняшнем нашем эфире, то в любом случае везде на Инстаграме, в Ютубе, везде можно найти на века сохраненное наше с вами интервью. Пожалуйста, ваше до свидания. Спасибо, прежде всего, Джордж, за эту возможность поговорить. И, дорогие друзья, прежде всего, хочу пожелать вам здоровья, счастья и успехов в всех, в всех направлениях, в которых вы занимаетесь. До свидания. Я надеюсь, мы можем с вами еще встретимся. И последний вопрос. Скажите, пожалуйста, половиной тысячи секунд – это много или мало? Такой математический философский, литературный вопрос. Так, я в математике, как я вам уже сказал, слабо разбираюсь. Ну вот 4 000, мне кажется, много, а вот в это все-таки мало. Если перевести в часы, то это будет не так много. Ну, 4 тысячи секунды там это все-таки мы, мы, мы с вами побеседовали больше часа, я это хотел сказать. В часе 3 секунд, 3000 а мы с вами беседуем побольше. Уже более 4 тысяч секунд. Я поэтому спросил вас, это много или мало? То есть наша беседа это, просла... Это как раз то, что нужно немного. Спасибо. А Спасибо. Немного. Удачи, удачи, удачи. И В любом случае следующая наша задача встретиться на его. Евгений. Удачи. удачи. Аусбургу всем швабам и, ш... и швебишкам привет огромнейший. Окей? Okay? <laughs> Всего Пока. хорошего. Чао. До свидания. До свидания. Будьте здоровы. Чао.